В данном уроке рассмотрим, какие еще могут быть дополнительные фишки, дополнительные методики, какие стратегии существуют. Все, что я рассказал в, данных, в данном курсе, однозначно, что все стратегии одновременно вряд ли каждый скальпер, трейдер сможет использовать. Скорее всего, он выберет самые удобные, самые те стратегии, которые ему больше подходят. Во-первых, по темпераменту. Во-вторых, по возможностям. Некоторые стратегии позвали, требуют наличия огромного количества времени. Стратегии, которые можно автоматизировать, требуют меньше времени, и вы будете работать и оттачивать именно эти стратегии, конкретно те, которые выбрали. В этом плане Скальвер немножко более ограничен, чем тот трейдер, который работает с переносом позиций, который совершает меньше сделок, но возможность комбинации различных стратегий, она необходима. Нельзя взять одну стратегию и ну, взять черную-белую свечу и все, полностью на ней замкнуться, больше ничего не использовать. Так делать нельзя. Нужно попробовать по максимуму как можно больше различных стратегий и выбрать ту, которую, на которую получается, которая работает в текущий момент. Я говорю о цикличности рынка. Стратегии, которые работали раньше, могут хуже работать сейчас, могут перестать работать в будущем. От таких стратегий нужно временно или навсегда отказываться. Важный тип усреднения. В скальпинге он используется. Усреднение также используется в скальпинге. Различные могут быть типы усреднений. Можно усредняться линейно. То есть вы входите на каком-то уровне одним контрактом. Цена идет против вас. Вы докупаете еще один контракт и так далее. Можно усредняться, удваивая каждый раз объем. Можно усредняться, увеличивая объемы на каждом следующем уровне. Например, на первом уровне выходит одним контрактом. Если цена идет против вас, вы добавляете еще один контракт, входите двумя контрактами. Идет цена против вас, вы добавляете по уже тремя контрактами и так далее это приближает ваш уровень профита подробнее по это рассказывается в уроке где говорится про робот скальпер про есть еще соединение по типу мартингейла это когда вы входите одним контрактом цена идет против вас вы удваиваетесь открываете два контракта цена идет против вас вы еще раз удваиваетесь вот это очень опасное усреднение потому что здесь очень быстро нарастает объем ваших открытых контрактов и вам скорее всего очень быстро не хватит гарантийного обеспечения это может себе позволить только тот у кого огромный за спиной огромное количество денег и топ это очень невыгодно потому что вы всегда должны эти деньги держать в кэше то есть вы всегда должны быть готовы к тому что вам придется если идет все против вас усредняться это очень опасный тип торговли. поэтому с усреднением нужно действовать осторожно я рекомендую на первых порах использовать одну точку входа но если вы, как мне, по стакану скальпируете, а, например, используете какие-то формации или торговлю по индикаторам, то выходить можно в 2, в 3, в 4 этапа. Тогда многоуровне у вас профит, и для долгосрочных стратегий это вообще очень часто применяется. Здесь можно автоматизировать, к примеру, при помощи робота SuperSmart Stop и Profit. То есть робот, который автоматически выставит стопы и профиты, вручную делать достаточно утомительно и неудобно, а вам останется только подкорректировать уровни, на которые вы хотите профит подвинуть, переставить. Вы должны понимать, что для различных инструментов, различных таймфреймов и стопы различные. Чем более длительно берете интервал, тем значит, больше вам нужно отодвигать ваши стопы и отодвигать ваши профиты. Если вы торгуете по стаканам, там фактически, в принципе, таймфрейма нет, просто мы смотрели минутный график, там вы входите, уже непосредственно смотрите, а не на график, а пытаетесь найти точку входа и точку выхода от комбинаций, которые находятся у вас в стакане, от соотношения участников. Если есть возможность автоматизировать, это нужно делать. То есть, вот, например, робот Scalper Pro – это робот для автоматизации. Робот Bone Scalper – робот для автоматизации э, скальпинга внутри спреда по облигациям. Есть это роботы торгующие, есть роботы помощники, то есть робот Smart Stop Profit выставляет стопы и профит автоматом, может перенести ваш стоп без убыток. Это такие вещи, которые можно поручить автоматизировать роботу и это сильно упрощает вашу задачу, вы сможете охватить больше инструментов, это позволяет прийти к самому важному преимуществу трейдера, это диверсификация. Возможность работы в различные стратегии, различные инструменты на различных таймфреймах. Для ручной торговли, если вы торгуете, то обязательно нужно использовать робота Risk Manager. Робот, который сдерживает ваши эмоции и не позволяет вам уйти в тильт, уйти в переторговку, уйти, в... не позволяет вам начать отыгрываться худшее, что может сделать трейдер скальпер если у него что-то не получается или что-то не заладилось вы должны как можно больше смотреть и наблюдать за рынок одно из наблюдений которые часто я наблюдал и часто действительно происходит это когда рынок в спокойное время то есть например после каких-то движений в боковом когда он находится в боковике резко подходит и ударяется в какой-то ключевой уровень например в лоу дня и вот этот именно Издали удар, не подход, проторговка, там, не пересечение от уровня или не доход, а именно удар точно в уровень и резкий отскок. Вот После этого часто следует вот такое резкое движение. то есть Рынок показал, что он уровень видит, но не готов к пробитию. То есть это показывает слабость рынка идти в том направлении, которое он ударил. Если такой удар случится в уровень лоу дня, например, в 11 часов дня, я не придам ему значения. Но если это будет час дня или это будет Два часа дня перед дневным клирингом я этому сигналу придам особое значение. Вот такой же пример мы можем посмотреть на... Это у нас на Сбербанке прием. Это пример был на Сбербанке. Похожая ситуация есть на Газпроме. Удар точно копейка в копейку. В уровень, в уровень сопротивления. И после этого идет не всегда быстрый, возможно это медленный, но спокойный откат, он даже с ускорением. В течение там, ни секунды, нет, вы не ждите здесь резких движений. То есть рынок просто не готов сейчас идти вверх, и он начинает медленно откатываться а, в другую сторону. Откат обычно ну, достаточно приличный. Здесь можно для скальпера вообще здесь не непаханное поле. То есть тут поймать там 50 рубль по Сбербанку или Газпрому на фьючерсе вообще несложно. Не вот, но это именно до удара в уровень. Вот такие наблюдения вам нужно делать постоянно. И чем больше у вас будет таких наблюдений, вы будете ими руководствоваться. Очень часто они противоречат вашему текущему состоянию, вашим эмоциям. Вам кажется, что вот да, рынок раз ударился в уровень, сейчас он возьмет и пробьет его. Но в большинстве случаев, статистически, если вот такое произошло, рынок сразу не будет пробивать этот уровень, а откатится. Здесь я привел несколько наблюдений за рынком. Чем больше у вас будет ваших наблюдений, тем лучше. Только главное, чтобы вы их придерживались, обращали на них внимание. Вот я привел уже два примера принскрина, что удар точно в уровень в спокойное время. Это, причина, это признак отката. Следующее наблюдение ⁇ это важность беречься от ударных дней. То есть ударными днями называются такие дни, когда идет безоткатное движение, практически без откатов. Начиная с открытия рынка и до конца дня. Два ударных дня подряд, ну это очень редко, ну как правило это уже какой-то форс-мажор, это когда рынки начинают валиться. Был такой в 2008 году, но после этого не так часто можно встретить два ударных дня. Иногда они соверш... встречаются отдельно на каких-то инструментах, на... какая-то новость или отчетность хорошая выходит у какой-то компании, Сбербанк или Газпром или Лукойл может целый день в отличие от другого рынка в одном направлении двигаться. Вот там работает стратегия купил и держи. Опасно в эти дни торговать, потому что вам кажется, что вот-вот сейчас должны, должен быть откат, потому что каждый, каждый день такое случалось, а тут вдруг его откатов никаких нет. Есть, вот и таких дней э, нужно беречь. Следующее наблюдение, к примеру, что пробой бывает реже перед дневным и вечерним клирингом. Очень часто участники оставляют это действие, э, например, если они хотят какую-то уже не пробить, на движение после открытия вот, то есть, Перед дневным клирингом к уровню подошли, протестировали, а после начинается пробой. То же самое перед вечерним клинингом. Очень часто бывает пробой прямо на открытии, там, после вечернего клининга, там большой перерыв между торговой сессией, особенно если экспирируются опционы, то там может 19.10, 19.15 19 открываться рынок, то тогда бывает уже одной свечой пробивается уровень, Ну здесь, к сожалению, тогда мы опоздали по поучаствовать. Но всегда лучше не поучаствовать, чем получить хорошего лося. Следующее наблюдение, что мы ходим за индексом, например, с NP 500 И тем активнее мы его поддерживаем, тем меньше, чем меньше у нас идей внутри э, страны. Внутри страны есть никаких идей нет, внутри компании никаких идей нет. Вот тогда очень часто крупные э, бумаги, ну, такие как э, Сбербанк, такие как там Газпром. Ну, кстати, это касается и фьючерсов на нефть. Когда нет никаких идей, начинают ходить там, за индексом S&P 500 или... Ну, неважно, тут можно взять и Dow Jones, разные индексы. Наблюдайте за рынком. Чем больше у вас будет правил, которым вы будете следовать, тем вам легче будет торговать внутри дня, тем проще будет заниматься скальпингом. Самое главное, что вы эти правила не носили как догму. То есть ударились в уровень, например, спокойное время. Вы встали, например, ударились, ударились в уровень поддержки. Вы встали в лонг. И стопы не ставите. Нет, если идет вдруг против вас движение, то нужно, конечно, крыться по стопу. Спасибо за внимание.